Ты ушла, ты одна, ты опять, не видна. Эй, эй, постой, лучше так, чем одной, лучше вечер пустой, чем лишь память одна. Жизнь одной так трудна, жизнь трудна.